детский университет организовать и детям давать какие-то знания. Мы пошли, нам очень понравилось. Я изучала разные науки, начиная от русского, математики, физики, заканчивая различными научными опытами и так далее. Это привело мне, наверное, любовь к химии, которой я сейчас занимаюсь.